Такий вигляд мав будинок Євгена после очередного обстрела армии Российской Федерации. У серпня 2022 года ворожьи військові знищили реконструированный травмпункт лікарні швидкої медичної допомоги в Миколаеве. Будинок Євгена розташований поруч. Часть травмпункта пролетела у меня над крышей, порвала провода проводи интернета, света и видеонаблюдения. Через три белевые веревки прилетела, четвертую порвала. Конструкция была металлическая, большая, где-то 60 на 20, наверное, ну, труба и метра три плюс по 2 метра по бокам. После взрывной волны у соседа кусок крыши снесло, этот кусок крыши через 11 дней нашли на стадионе, то есть за этим двухэтажным зданием. Вот. Взрыв был очень мощный, говорят, что кондиционер, вот видите, на, на пункте нашли на территории стадиона, на центре поля. Вибух стався близко 2-ї години ночи, згадує Євген. Мы с мамой спали, мама в сегодняшней комнате спала, спросила, ты живой? Я говорю, да, а ты? Мы окна открылись, у нас эти два окна были правильно открыты, поэтому не пострадали, все остальные окна пострадали. Потом я начал делать ремонт в комнате, уже где-то аж в конце октября, делал до конца декабря, приостановил. Вот. Но так как за моей стеной сосед не живет, квартира не отапливается, то вот уже где-то в феврале понял, что ремонт сделан напрасно, пошел грибок. Ремонт тоже считали 90 тысяч, фирм, вышло больше 130. Это только мои комнаты. И 30 тысяч сделали потолок и одну стенку в кухне. Но нет ни одной целой стены в доме, то есть через каждые 30-50 сантиметров трещины. Вот эта дверь она после прилета не закрывалась Потому что стенка на сантиметр Зашла сюда, вот, даже видно По этим по трещинам Это мне уже отрегулировали Куртку вывесил, потому что она пошла Из-за сырости вся плесень. Вывесил ее сушить И это не одна такая вещь у меня Которая после этой всей сырости Потолок весь провисший все. Тут мы еще ремонт делали до повномасштабного вторгнення Євген працював дверником на одному из стадионов міста. Потім звільнився. Заощаджень не вистачало, аби продовжувати ремонт. Вирішив заробляти на життя хобби. Я занимаюсь заточкой, у меня хобби такое, и тоже часть камней из коллекции там, чуть ли не за пол продал. Можно было в мирное время за 26 тысяч продать, а продал за 1 600. И тот человек там еще пытался что-то торговаться, я говорю, меня, говорю, у меня сейчас такое, беда, что на ремонт надо денег. Мое хобби меня, можно сказать, держало не голодным все это время. Завдяки своему хобби евген познайомився с багатьма військовослужбовцями. Реально, март, ну, конец марта, апрель, май, я больше всего, у меня, кто мне помогал выживать эту военную. Я даже, ребята, говорю, ребята, не надо деньги, не, не, каждый труд должен платить, нам хорошо платят, и пытались хоть 50 гривен там надать. А я даже первые дни войны, ну, стыдно говорить, может, не по-мужски, я маме говорю, давай отравимся, говорю, Херсон захватили. Она говорит, ну, что тебе Больной, говорит, и, говорит, все будет хорошо. И приехали военные, такие экипированные в шлемах, там в бронежилетах, на хамере военном. И говорят, нам тебе посоветовал парень, и сказали, кто. Сейчас парень, к сожалению, в плену. Он пошел с Маринки. Я, кстати, ему в Маринку отправлял ножи, еще до войны, еще где-то в декабре. Там. И я говорю, ребят, так и так, вот я там, ну, как бы, с секундом никуда не пошел. и ты что, ты понимаешь, что за нашей спиной должно быть минимум 11 человек гражданских, кто нас должен обеспечить. И они мне так этим подняли дух. Що я даже, мне показалось, не качество заточки. Станом на 28 квітня 2023 року роботи з відновлення житла тривають. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.